Аномальная жара. Что ждет человечество в ближайшие 10 лет? Помимо антропогенного фактора, который у вот, человечества может на него влиять, есть также естественный фактор, э, на который влиять в общем-то, человечество в настоящее время не может, но мы можем адаптироваться. Что такое нанотрубки и как ученым из Казанского университета удалось снизить их стоимость? Вот мы разработали совершенно новый материал, который можно использовать в колоночной хроматографии. И стоимость нашего вот этого материала, но ну, она будет э, как минимум ну, в 10 раз, а может быть и в 50 раз более низкой, чем стоимость вот этого комического полу Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Елизавета Никитина – Сегодня в стенах Казанского университета глава духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигулин вручил орден имени Шагабуддина Марджани третьей степени ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Климат этим летом явно понервничал. Аномальная жара, следом штормы, ливни, наводнения и так по кругу. Эксперт утверждает, что это ненормальное явление для Земли. С чем связаны периоды аномальной жары и что ждет человечество в ближайшие 10 лет? нервозность климата. Так называют нынешние явления в природе эксперт Казанского университета. Это из-за сухие изменения режима осадков, то есть месячная норма осадков может выпасть за один день. Также растет и концентрация парниковых газов. Помимо антропогенного фактора, который вот, мы, человечество может на него влиять, есть также естественный фактор, на который влиять, в общем-то, человечество в настоящее время не может, но мы можем адаптироваться. И говоря о глобальном потеплении климата, нельзя говорить только в негативном ключе. Для нашей страны есть несомненные плюсы. Например, в России увеличивается период, когда не нужно отапливать помещение, но тут же есть и негативные последствия. Растут траты на кондиционирование. Возвращаясь к проблеме выброса парниковых газов, стоит отметить, что сейчас эксперты работают над минимизацией их количества. Всеместно сейчас вводятся зеленые технологии. Это действительно выход. Кроме того, энергетика нашей страны во многом не альтернативная, и сейчас существует стратегия в общем, переоборудования энергетического сектора и все большее введение альтернативной энергетики. Тот же проект карбоновых полигонов, который реализуется Казанским федеральным университетом, направлен в том числе и на выявление потенциала ветроэнергетики и гелиоэнергетики для нашей республики. Действительно, за последние 10 лет на Земле ускоряются темпы потепления климата, поэтому существует Парижское соглашение, которое направлено на сдерживание темпов потепления. В соглашении фигурирует значение в полтора градуса, которое важно не преодолеть к 2100 году. Но так или иначе, ближайшая декада ожидается в пределах климатической нормы, и предстоящие 10 суток по средним показателям обещают быть с температурой около плюс 21 градуса. Фарид в доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров ОАО Татнефтихим Инвест Холдинг. Повел его президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В конце прошлого года Казанский университет выиграл два мегагранта на проведение исследований в области биомедицины. Все подробности далее.